Дело в том, что магия она проявляется в человеке различными способами. Первый, как минимум, есть два основных, по духу и по крови. По духу это восточный метод передачи наследия магического да, и не только магического, любого наследия. По крови это метод западноевропейский, то есть западный наш, метод, в котором мы тоже существуем, Правила крови и правила духа. Когда я говорила, что магов количество ограниченное, имела в виду немножечко иное, не количество единиц носителей, да, сознаний тушек, а количество магии как величины. При этом народонаселение постоянно растет, я именно в таком контексте все время говорила, это моя извечная шутка, поэтому я регулярно напоминаю, что магия величина ограниченная, народонаселение растет, количество ума на Земле тоже величина постоянная, но средняя непременно растет. Это я в этом контексте. Но если отбросить шутку, то за каждой шуткой, как понятно, стоит доля шутки. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, по крайней мере, наша реальность, наша плоскость, и та временная линия, и те цивилизации, которые растут на этой временной линии как на лазе. Они имеют определенную программу развиваться в своем прогрессе с минимальным количеством магии, то есть его иметь минимальное количество, то есть ну вот, ну совсем, совсем минимум. Лучше конечно, вообще его не иметь, совсем-совсем ну вот, да, Исключительно для тех, кто ну, скажем так, имеет ресурс и необходимость придать толчок, движению этого мира, придает толчок движению развития, когда по каким-то причинам развитие цивилизации начинает стопориться. Таким образом, носители магии как физической величины, как величины энергии, это всегда носители хаоса. При этом при всем это всего лишь носители. Это представьте себе, да, что это вот есть некая ходячая бутылка с магией, да, которая должна быть откупорена в какой-то конкретный момент. Человек может даже не подозревать. Что он, что он является вот такой вот закупойной бутылкой. Да? И что есть специальные алгоритмы, есть специальные люди, которые предназначены бутылки открывать и закрывать, открывать и закрывать. Ну, человек как проводник определенного магического потенциала. При этом при всем он сам ни сном, ни духом, да, если что-то в нем бурлит, то никакому магическому мастерстве речи быть не может. Как раз напротив, жизнь таких людей обычно складывается таким способом, чтобы они даже не помышляли об этом своем качестве. То есть не надо, чтобы он сам мог свою бутылку открыть, закрыть, что-то там делать. Да? Есть люди, призванные открывать и закрывать эти самые бутылки. Они, как правило, магии не владеют, у них магии не накапливают. Но зато узнание в Они знают, когда, зачем, почему, кого открыть, когда закрыть, когда вскрыть лицо носителя магического потенциала, когда его надо выключать совсем, чтобы оно не хранилось. Это разные направление развития магического сознания, светлый путь, темный путь, так называют, непорядка, путь, путь хаоса, так его называют. У каждого свое предназначение. Есть исключение, люди имеют право развивать себя и познавать самому себя, и в том числе эту силу, которую он него появилась. И он имеет право преодолеть любые ограничения, никто ему, его не имеет права останавливать, если он уже здесь родился, выжил и умудрился как-то вырасти то По сути, его никто останавливает правыми теорий на самом деле очень много и ни одна кто является носителями магии, кому магия дана, кому магия не дана. Ни одна из них, как и любая теория, не является конечной и абсолютной, как правда истина. Ни одна из этих теорий не является истиной во всем компьютере. Есть линии крови, которые передают право на магию, магическую компоненту сознания по крови, по роду. Вместе с этой кровью передается знание, может быть, может, не передается, передается только кровь, как, как сила, как потенция. Есть линии, которых передаются только знания. Есть. Алгоритмов передачи магического потенциала на самом деле довольно-таки много. Но также много и алгоритмов ограничения передачи этого магического потенциала. Если мы соберем с вами все знания, мы будем иметь уже какую-то более или менее полную картину. Но мы все знания пока не соберем. Потому что, чтобы собрать все знания, надо знать все, все культы, все механизмы, все магические алгоритмы, которые были когда-то наработаны в этом мире. И все равно это будет недостаточно, потому что мы работаем в условиях колоссального дефицита магической энергии. А есть миры реальности, находящиеся рядом с нами, у которых такого ограничения нет. И магия у них из-под каждого угла сочится, из-под каждого камня бьет. И понятно, что у них будут совсем другие алгоритмы. Они живут не в дефиците, у них и его много. Значит, И алгоритмы взаимодействия, и воздействия, и магического использования будут совершенно другими. Просто у каждого народа, у каждой цивилизации, у каждой временной линии, у каждой реальности своя техническая задача. Наша задача научиться всего достигать без магии или, по крайней мере, с минимальным ее количеством. И это очень важно, потому что человек в том виде, в котором мы сейчас себя представляем, человек существо крайне ленивое, крайне ленивое, он предпочитает все получить сразу, чем корпить и стараться что-либо вложить во что-то время и силы. по сути люди, которые ищут магию, они ищут не процесса познания, не процесса расширения своего сознания, а лишь всего лишь инструменты, инструменты, которые позволят им без проблем, без болезней, без особого труда победить своих врагов, раздобыть денег, найти в себе половинку, решить свои вопросы, то есть без труда, только одной силы мысли. Верно, верно, верно, И вот пока есть такое желание, магии не будет, потому что техническая задача у нас совершенно не связана с тем, чтобы мы будем получать чего-то легко. Как раз наше техническое задание предполагает, что мы будем получать чего-то другое. Поэтому и работают световые алгоритмы, допустим, на тех же носителей магической крови таким образом, чтобы максимально отсечь их от их источника магической силы. Для того, чтобы отрезать их друг от друга, да, например, чтобы они не связывались, допустим, те же корриганы, да, те же ведьмы в единый ковин. Да, потому что когда они соединяются, они становятся сильнее. Значит, их надо разбросать по разным сторонам. Их надо всех замуж поглазовать, выдать им мужа-деспота. кучу детей им будет совершенно не вообще никак, да, Вести их в состояние полной нищеты да, или наоборот полного достатка, когда им ничего не будет хотеться, и забыть заставить их забыть думать о том, что у них есть какой-то определенный потенциал. Такие условия игры, к сожалению, поэтому и развитие происходит очень медленно, потому что знания пробуждения крови, знания пробуждения силы, они утеряны. Они сгорели в Александрийской библиотеке, они закопаны в библиотеке Ивана Грозного половина, Добрая, добрая половина материалов лежит в подвалах Ватикана, вторая добрая половина у наших попов схоронена в правильных местах, да? то есть у нас нет знаков. Единственное, что мы можем, их, это их добывать покрупиться и собственной крови, из собственной памяти, из собственного спинного мозга выковыривать и собирать, собирать, собирать, вот такую кучку понемножечку, за несколько воплощений, чуть-чуть собрать, да? дальше с этим начинать как-то работать. Вот. Поэтому вопрос вы задали Арте, сложный, у него нет универсального ответа, это тяжелейший процесс. И здесь в этом процессе, честно и откровенно скажу, каждый сам за себя. Каждый сам за себя, пока, по крайней мере, не наберется критическая масса людей устойчивых, практикующих, правильно понимающих знания. Но поверьте, обычной человеческой жизни не хватает для того, чтобы достичь хоть какой-то несгораемый решт.